Следующее я не могу сказать, что такое. Еще раз. Всем привет, меня зовут Алина Фокс, и это мое новое видео. И как вы уже поняли по названию, это видео посвящается такому празднику, как День влюбленных, 14 февраля. Да. Я вообще не понимаю, каким волшебным образом этот праздник появился у нас в России. Хотя, как мне рассказывали, в 90-х годах э, этот праздник считался мейнстримом, как у нас сейчас это говорят. И этот праздник был просто великим праздником, это было, был очень модный праздник, и с тех с 90-х годов по 2015 год этот праздник все существует и он существует. Этот праздник уже существует 25 лет. Натихой у меня был шок, когда я об этом узнала. <плоделись> <плоделись> и... А потом этот праздник превратился в такой праздник, что многие подростки просто тащатся по нему. Ой, какой замечательный праздник поняли, я не буду тут сидеть и разводить Нюни по поводу того, что этот праздник такой замечательный. У -у -у. Нет. Нет. нет. Я к этому празднику отношусь нейтрально. Да, все нейтрально. Мне вообще все равно на этот праздник. Но почему-то он в какой-то степени меня раздражает. Но я к нему отношусь нейтрально. В этот праздник присутствует Три типа людей из 100 процентов которые 50 процентов парочек 25 процентов пофигистов и еще 25 процентов поева и начнем мы пожалуй с первого типа фарева элон это люди, которые всегда плачут в этот день и ноют по поводу того, что у них нету парня, что они одиноки, что их парень, ну, они так просто прикалываются. Это Джаред Лето или Джонни Депп, или какое-нибудь животное, или подруга, или какая-нибудь игрушка, или какой-нибудь предмет, мы уже поняли, да, о чем я. Эти люди, они любят выносить мозг своим друзьям по поводу того, что они одинокие. И также этот тип любит помечтать. Помечтать о том, что когда-нибудь на следующий год, или через следующий еще один год, у них появится парочка на 14 февраля. И все будет хорошо. <связывая> <связывая> Конечно. Вот, обращение к таким людям. Вы не одиноки, у вас есть родители. Второй тип это тип. Офигисты. Здесь уже даже и говорить нечего, все сказано одним словом. Этим людям вообще плевать на этот праздник. Для них это самый обычный день. Но именно этот тип отличается от всех типов одним. Когда они видят какие-нибудь милости, нежности, всякие ласковые словечки, то их реакция выглядит примерно как-то вот так, что ли. Третий тип – это наши любимые пары. Тут и так все ясно. Они любят друг друга, они поздравляют друг друга с этим праздником, они пишут милости друг другу, они дают друг другу подарки, они говорят целый день друг другу нежности, милости, ласковые словечки. Да, но я не буду дальше продолжать и портить другим типам настроения. Я очень добрый человек, поэтому оставим третий тип в покое. Но к чему я это все веду, дорогие девочки и мальчики? Неважно, к какому типу вы относитесь, важно это то, что у каждого из нас есть свое мнение насчет этого праздника. Напишите мне в комментариях, что вы думаете об этом празднике, я буду рада их прочитать. Вот лично я к этому празднику отношусь нейтрально, хоть у меня и есть пара. Но у этого праздника есть один лишь повод, хороший повод. Это сделать своим родителям приятно, Сказать им спасибо за то, что они у вас есть. За то, что они вам дают любовь, ласку, тепло, заботу. За то, что они следят за вами, воспитывают вас, ухаживают. Всегда вам в чем-то помогают. Ведь это самое важное. Идите и скажите им за это все спасибо. А не просидите свою задницу на кресле и смотрите меня. Так что давайте, ставьте меня на паузу, а я пока что подожду вас. Все, марш. Ну, на этом все. Вот на такой милой ноте я закончу свое видео. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Подписывайся на мой канал, ставь пальчики вверх. А вас очень всех люблю. Любите своих родителей. Всегда будьте на позитиве. Ну, на этом все. Пока, короче. Бах!